Здравствуйте, дорогие друзья, на связи Александра Бонина. Сегодня в этом видео я хочу вам показать примерный комплекс упражнений, который вы можете использовать в бассейне для профилактики остеохондроза, для разгрузки позвоночника и для укрепления мышц спины. Примерный комплекс, который сейчас вы увидите, вы можете использовать каждый раз, когда посещаете бассейн. Итак, давайте начнем. Сначала обязательно нужна разминка на суше. Как вы видите, очень важно выполнять сначала суставную гимнастику, начиная с периферии. Это шейный отдел позвоночника, стопы, кисти, руки, ноги, туловище. А также в конце обязательно будем использовать и дыхательные упражнения. Затем, после того, как вы выполнили эти упражнения для разминки, обязательно нужно пару, тройку или пять минут просто поплавать на животе без остановки, для того, чтобы разогреть все мышцы тела, подготовить их к основной работе, улучшить сердцебиение, подготовить систему дыхания к упражнениям и увеличить кровообращение во всех тканях организма. Итак, теперь переходим к основной части, это к упражнениям. И первое упражнение заключается в том, что мы разводим руки в стороны из положения руки сначала перед собой. Сначала руки прямые мы располагаем перед собой под водой. И затем на выдохе разводим их в стороны, сближая лопатки друг к другу. И затем обратно возвращаем в исходное положение. Когда мы разводим руки в стороны, делаем выдох. И когда возвращаемся обратно в исходное положение, то вдох. Итак, нужно повторить раз, семь, восемь, девять. Следующее упражнение. Также стоим ровно, сохраняем осанку, руки располагаем внизу кисти сжаты в кулачки, также разводим руки в стороны до горизонта и затем также обратно возвращаем в исходное положение. Когда руки разводим в стороны, то мы делаем выдох, руки располагаются параллельно полу, затем медленно опускаем обратно и делаем вдох. Повторить также семь, девять, 10 раз. Теперь также стоим ровно, руки опущены вдоль тела. И работают сейчас только мышцы лопаток и плечевого пояса. Стоим ровно, осанку сохраняем. Сейчас сводим лопатки вместе, плечи отодвигаем назад. И затем возвращаемся обратно в исходное положение. Затем снова сводим лопатки вместе. Чувствуем мышцы спины и возвращаемся в исходное положение. Когда плечи сводим назад, лопатки приближаем друг к другу, делаем выдох, возвращаемся в исходное положение, вдох. Снова назад, выдох, возвращаемся в исходное положение, вдох. выполнить каждое упражнение 5-7 раз. Сейчас ложимся животом на воду и руками держимся за край, за бортик. Сейчас подтягиваем себя за счет мышц рук и спины к бортику и затем также мягко, плавно отталкиваем себя, чтобы вытянуть прямые руки. Затем снова за счет мышц спины подтягиваем себя к бортику и обратно отталкиваем до исходного положения. Когда мы подтягиваем себя к бортику делаем выдох, обратно возвращаемся в исходное положение вдох. Снова притягиваем себя к бортику за счет мышц лопаток, мышц спины и рук, снова делаем выдох и обратно вдох. Следующее упражнение сделаем расслабляющее. Поверните спиной к бортику, положите на него руки, обопритесь за счет рук и вытяните ноги вперед под водой. И начинайте просто выполнять медленно велосипед под водой ногами. Дыхание произвольное, свободное. В это время мы отдыхаем. Спина тоже отдыхает и разгружается. Велосипед выполняем свободно, легко, без остановок. Сейчас снова поворачиваемся лицом к бортику. Беремся руками за край. Ложимся животом на воду и ногами начинаем выполнять упражнение наподобие лягушки. То есть мы разводим ноги и выпрямляем их. Затем мы их сводим вместе и снова сгибаем в коленных и тазобедренных суставах и приводим к себе. Когда мы ноги выпрямляем, то делаем выдох, когда ноги приводим к себе, то вдох. И это упражнение тоже можно делать без остановок, как и предыдущий велосипед. Сейчас встаем на ноги, руками продолжаем держаться за бортик и за счет мышц рук и верхней части спины поднимаем корпус вверх и мягко затем опускаем себя обратно. Важное условие, ваши ноги должны быть как пружинки. Вы себя подняли за счет рук и спины. Затем медленно опускаетесь и когда носочками коснулись дна бассейна, то вы не падаете на ногу, а именно медленно опускаетесь и ногами немножко пружините, сгибая в коленах и тазобедренных суставах ноги. И затем из -за этого же положения также себя мягко немножко подталкиваете, но больше всего, конечно, за счет мышц плечевого пояса и рук снова выводите себя вверх. Такое упражнение лучше сделать побольше несколько раз хотя бы раз 10 12 или 15 но если вам с первого раза это тяжело то достаточно хотя бы по 5-7 раз и потом постепенно увеличивая. Заминки заминке обязательно поплавайте на спине хотя бы 3-5 минут. Руки можно не задействовать, например, как сделала это я. То есть достаточно лечь на спину, полностью выпрямиться, дышать спокойно, ровно, расслабиться и только за счет ног плавать без остановки. Дыхание у нас ровное, спокойное. Благодаря такому плаванию еще лучше разгружается позвоночник, расслабляются сейчас мышцы спины, мышцы корпуса. Восстанавливается дыхание и после чего вы уже можете просто в свое удовольствие спокойно поплавать и насладиться отдыхом. Ну что ж, надеюсь этот комплекс для вас оказался полезным. Очень надеюсь, что вы его будете использовать в бассейне. Желаю вам крепкого здоровья, крепкой здоровой спины и позвоночника. На связи была Александра Бонина.